И поехали дорогие друзья Первый матч сегодняшнего игрового вечера Это у нас, как бы так вот не шутя Одна восьмая верхней сетки а, турнирчика Да, немножко у нас кстати здесь Драк ФЛГ а, полагивает не, не думайте, что это у вас лагает сейчас трансляция На самом деле это что-то вот у человечка какая-то беда Все остальные двигаются нормально И абсолютно размеренно ну, и, соответственно, плавно. Ну, есть, конечно, небольшие пофризывания, но это не страшно. Со а, Скупчина против Дэм. И это у нас, опять же, 1 8 верхней сетки турнира от Академии Питерской. А, вот ребята здесь устраивают по ножовщину. На карте Мираж, короче, все это дело будет происходить best of 1 формат матча. И Купчина, ребят с Южного Купчина, выигрывают а, ножики. Соответственно, право выбора стороны, как вполне очевидно, становится остается за а, ребятами Скупчина. Ну, и опять же, очевидно, что. Что ребята начинают в обороне. Лично для меня это не самый удивительный момент. Поэтому давайте, наверное, здороваться и знакомиться с ребятами. Команду Саус Купчина представляют: Грасса, Локинс, Юджин, Чиндер и Потрошитель. Команду Дэм представляют Вайтерн. Надеюсь, правильно прочитал. Драк, Хеннесси, Вудинас или Водинаса. Вот угадай, попробуй, да, какой у него никнейм. Ну и, конечно, юзер. С разменов начинается раунд, Драг забирает потрошителя, далее Юджин и его товарищ по команде Локен сделают еще по а, фрагу, и пистолетка неожиданно заканчивается, ну, как-то прям беспредельно быстро, дорогие друзья, ну, беспредельно быстро. Фраги, которые были здесь сделаны, ну, это всего-навсего один килл от Драга, который сумел забрать Товарищ потрошителя, который там где-то попал под раздачу, неприятный, конечно, момент для потрошителя, но с другой стороны, южная Купчина, практически не понеся потерь, сумели выиграть в пистолетном раунде, выиграли экономику. В общем, здесь, как вы понимаете, опять же в этой ситуации можно найти только одни плюсы. А, ну, а сейчас экономический раунд, причем, кстати говоря, full эко, у ребят нет ни арморов, ни гранат, ничегошеньки, вообще Драк, отличное попадание в голову, ну, правда, конечно, демейдж дилинг с глока оставляет желать лучшего, все, опять же, в принципе, как всегда, это глок, глок, вещь такая, аватарки, да, у аватарки вообще как бы... Особенно, да. Особенно сочетание Чиндер-потрошитель. <с> Это просто бомба. Ну что, первый минус уже сделан. Драк за свою наглость и дерзость, находящийся в яме, собственно говоря, там и остался. И начинается перетяжка на точку Б. Дорогие друзья, именно туда сейчас начинается выход. Здесь на чеке играет Локинс. И Локинс сейчас, скорее всего, наверное, уже должен определить по своим сканерам, что кто-то сюда приближается. Кстати, он там не один, там вместе с ним еще и Юджин играет. Ну, короче говоря, решили теперь под точкой Б посидеть ребята из команды Дэм. Локинс. Отправляется в аркаду, ой-ой-ой-ой-ой, роняет Хеннесси, следом пытается забрать еще одного соперника, но не удается, тиммейт прикрывает. Тут тоже, кстати, без минуса, Юджин все-таки забирает юзера, о, но зум попадает, Чиндер та, -та, -та, -та, -та. и снова Юджин. Разобрали своих соперников ребята из Южного Купчина, что я вообще, в принципе, не удивлен, само как бы название Южная Купчина уже о многом говорит. Это женская команда? Не-не-не-нет. Просто у ребят аватарочки с девочками. Не обращайте внимания. Команда не женская. Здесь, насколько мне известно, все э, парни. Так, пауза, дорогие друзья. Пауза в исполнении коллектива Дэм. Ну, что ж поделать. Значит, немножечко подождем. Ребятам, по всей видимости, нужно обсудить, как они будут обкатывать свой первый девайс на раунд. И это правильное решение. Потому что, ну, выходить на девайс на раунд, ничего не придумав. На мой взгляд, как-то бредовенько даже звучит в принципе. Давайте быстренько почитаю... Что у нас там пока есть чатики. Здравствуй, брат, желаю успехов в работе, здоровья и мир твоей семьи Изад, спасибо вам большое, большое-большое спасибо вам Обнимаю вас а, Так, одну секундочку, дорогие друзья Да-да-да-да-да Я, как всегда, конечно же, не закрыл ни телегу, ни с разбегу Ничего, короче, не позакрывал, ну, в общем, норма В общем, норма А елки палки Так Буквально секундочку, ребят Буквально секундочку Так Где-где-где-где Так, телеграмм Снять Снять задачу Так, что-то я еще хотел сейчас сделать Но, но уже забыл, что Ладно, не обращаем внимания, едем дальше 2-0 2-0, дорогие друзья Девайсы, наконец-таки, появляются у игроков атаки. И очень хочется э, верить в то, что сейчас вот выход на мидл, который, по всей видимости, решили реализовать игроки атакующей стороны, ну, будет хоть э, сколько-нибудь оправданным. И опять случается этот баг, дорогие друзья! Кошмар. Кошмар. Уже не первый раз, к сожалению, происходит эта история. Я не знаю, как ее фиксить. Вот, честное слово, я не знаю, как ее фиксить. Но после того, как мы смотрим за полетом дыма, Потом это все дело ломается, и мы можем посмотреть уже за тем, что происходит, только после того, как дым развеется. Ну что, заход на точку А, здесь с разменами пытаются пробиться дым на точку, и, в принципе, получается довольно успешно, если Вуди нас еще хоть как-то сумеет забрать хотя бы одного оппонента и... Выйти на постановку бомбы Тогда, ну да, времени 51 секунда До конца раунда Этого более чем достаточно для того, чтобы реализовать Данную непростую, но все-таки Рабочую клатч-позицию Так что удачи Вудинузу. Ну и, конечно же о, удачи игрокам Южная Купчина, потому что сейчас позиция будет выбрана, ну, читаемая, да Как вы можете заметить, уже отправляется один из игроков обороны на чек этой самой позиции Но выиграет ли он перестрелку? Нет, не выигрывает, дорогие друзья Ну и таким образом Локинс остается один на один против Авудиноса Авудинос, естественно, навер наверняка, я так думаю, бомбу все-таки подберет Хотя вопрос достаточно спорный 16 секунд до конца раунда, вот она перестрелка 100 хп против 20 Ну, 20 это, конечно, прям такое себе количество лайфбара Но бомба успевает подобрать и даже успеет ее, скорее всего, поставить Да, успевает Ну, а Локинс, э, простите, должен, по сути, просто как бы заканчивать этот раунд Ну, что он и делает Получив, кстати говоря, небольшую оплеуху на 26 хп Но же разве страшно? 26 хп он сейчас просто взял и разменял на победу в раунде По-моему, добротный игровой момент 3-0, тактики, тактики мутят Тактики, да, кстати, вот, Володя хотел тактики Володя получил тактики Под дымочек В окно занятие коннектора и попытка Перегруппировки на точке А Все было в принципе хорошо До какого-то определенного Не самого очевидного момента Да, где перестрелки получились Увы и ах оставляющими желать лучшего. Юджин забирает Драга. Первый не самый удачный чек на Миду уже был произведен. Вот, кстати говоря, второй сейчас рискует отправиться за товарищем по команде. Попадание в голову, но минус по-другому. Вот это юзер подставился. А главное, такой... Просто... Вайтерн, наверное, как-то так у него, в общем, читается никнейм. Просто такой... Вышел, получил люлей и убежал. Подставил тиммейта и просто убежал. <смех> Лучший продавец. Ну, один минус от игроков атаки все-таки последовал. Грасс. И следом еще и потрошитель погибает. Потрошитель, ой. С ножа успел зарезать от одного из оппонентов. Но, тем не менее, 4-0, дорогие друзья. Южная Купчина пользуется сильной стороной. Ну, пока что на ура. Ой, Никита здесь. Никита, привет. <смех> Это что? Я ожил. Красавчик, Никитас, красавчик. Так, приветствую. Найс смог коннектор. Безусловно. Куда ж без этого? Так, дым полетел, опять же, да, я не буду уже, к сожалению, смотреть его траекторию, да, показывать вам, куда конкретно он приземлится. Я думаю, вы и сами должны понимать, что он отрезает кухню, собственно говоря, окно, точнее, из кухни. Хотя по барабану игроки обороны взяли и просто на морозе оттуда вытряхнулись, как, знаете, вот когда вы ковер выбиваете. Приблизительно так же оттуда выбежали игроки обороны. Грасс отправляется на уничтожение оппонентов, хотя здесь, кстати, Грасу никто особо и не помогает, потому что все игроки обороны уже на... На том свете, да, хотел сказать в следующем раунде, но да, на том свете, в общем-то, тоже не ошибка. 4-1. Хороший выход на точку Б. На самом деле, стратегия была достаточно банальная. Под минимальный раскид атака просто запушила позицию оппонента. И в целом смогли какой-то успех получить на этом попричи. Ну, поэтому, наверное, может быть, и на точку А стоит äh, применять... Ну, какие-то такие же вот э, мутные замуты, что называется, да. Вудина со снайперской винтовкой контролирует позицию на меду. Там есть э, к нему в пару оппонент. Но оппонент уже уходит ввиду минуса на точке Б. И, как вы понимаете, здесь с пистолетами, скорее всего, очередной раунд будет проигран командой Южная Купчина. Но поражение в раунде не означает... Как вы знаете, поражение... Ой-ой-ой, как подставляется неудачно Юджин. А, поражение в раунде не означает поражение в матче, но в любом случае неприятно в сильной стороне проигрывать. Я думаю, вы понимаете, что это может нанести удар даже по моральной составляющей. Но опять-таки здесь есть небольшая ложка меда, я бы даже сказал. И заключается она в том, что э, ребятки а, ну, по сути играют... С пистолями, с пистолями, да, и это немножко компенсирует, как бы, момент того, что они. А, в общем. В общем, руинит. Так, вот я, кстати, вспомнил, что я хотел сделать. Я же хотел э -э, в стиме поменять статус. Э -э, черт возьми, одну секундочку, дорогие друзья. А то я забыл, потому что поставить все, все эти вот истории. Ну, спрятать, короче говоря, свой э, статус. А то не, не, не очень комфортно. Ну, лично лично мне не очень комфортно, да я думаю, и вам тоже не очень комфортно то, что у меня здесь постоянно появляется. Так. Так, так, так, так, так держит, делается-то. Я совсем забыл, где это делается. Я помню точно, что это как-то делается вот. Вот тут все, ура, нашел. Все, отключение всех уведомлений. Все, замечательно. Ребятки, простите, пожалуйста, за тупники и задержки. За то, что мы пропустили с вами раунд практически. Но в дальнейшем нам от этого будет только лучше. Ну, а пока же ситуация 2 в 1. Вудина со снайперской винтовкой находится в своем респауне. Увы, ах, где-то под точкой А, по всей видимости, все игроки погибли. ну Так должно было быть. Из нам Playing Counter-Strike. Да, это так. Это так На точку Б себе спокойненько убежал э, игрок атаки но ну, это, естественно, как вы понимаете, не для того, чтобы поставить бомбу Потому что бомба в данный момент себе спокойненько полеживает на точке А И игрок атаки просто ушел сейвить свою снайперскую винтовку, которая у него есть, и, безусловно, она нужна будет в следующем раунде, как воздух. Ну, а счет при этом становится 5-2. Ну, и пока вот вам возможность ознакомиться со статистикой, дорогие мои друзья. Напоминаю, кстати говоря, что в моей группе ВКонтакте голосование в этот раз запущено не было, но оно запущено в чатике на YouTube. Вы можете отдать голос за команду, которая, по вашему мнению, выиграет в этом матче. Пока что 71% проголосовавших отдали свои голосования. Голоса за Южная Купчина. Но, ну, собственно, сейф произошел. и Капец, Адмирал. Что ж такого здесь капецного в этой ситуации вы видите? В том, что Дэм не могут пока оформить камбэк. Ну, так я думаю, здесь основную ставку все-таки нужно делать на вторую половину. Когда уже будет сильная сторона за плечами. В атаке все-таки камбэк не всегда приятно. Можно, но не всегда это легко дается. Аркада от Юджина. Еще и минус от Грасса. Немножко портят, наверное, задумку на раунд коллектива Дэм. Ребята пытались быстро выйти на мидл. Ну и быстрое занятие Меда получилось такое себе. Очень интересная флешка сейчас была, была выброшена. Ваншот от Потрошителя, дорогие друзья, по Вудинусу. И игроков атаки остается, в принципе, двое. Да, численное преимущество более чем двукратное на стороне Южного Купчина. Константин, приветствую вас. Ну, а сейчас Локинс отправляется уже в аркаду на 8. Здесь первый минус и незамедлительно второй Там 6-2, дорогие друзья. Ну, этот раунд абсолютно, на мой, на мой взгляд, без шансов остался за коллективом Южная Купчина. Такое... Ну, это прям сильный раунд. Капец то, что у меня какой-то турнир в рекомендованных. Такое бывает, такое бывает. Рекомендации вообще штуки непонятные. Они частенько выбивают просто абсолютно то, чем мы даже не интересуемся. Если зайти, например, на YouTube, у меня там в рекомендациях чего только можно не увидеть. И при том я никогда этим, в общем-то, не интересовался. Ну что, полетели флешки и раскидка точки А, ну, в общем-то, напрямую говорит о том, что, скорее всего, именно эта точка и будет разыграна. Никто не отменял поздние перетяжки, но с первым минусом, который получили игроки атаки, но ну, тут уже, по-моему, нужно давить до последнего, и все-таки два в одного происходит. Размен игроки атаки э, в меньшинстве Но, тем не менее, атака не захлебнулась Она продолжается Здесь снайперу отстреливают руки Но ему не страшно Потрошитель, по-прежнему находясь на этой позиции э, Отстреливает соперников Делает два минуса Пытается сразу стрельнуть в третьего Но третий перестреливает Более того, забирает двух соперников Все-таки погибает 7-2 к сожалению, для коллектива Дэм не удается, ну, никак реализовать свои атакующие потенциалы ни на одной из точек. Ну, вот кроме разве что на точке Б удается более-менее э, схватить удачу за хвост. А вот на всех остальных позициях, ну, пока как-то не очень, на мой взгляд. Можно было бы более продуктивно отыгрывать, так сказать. Ну что, пуш точки Б... Вот такое мы с вами уже видели, девайсы в принципе имеются, поэтому почему бы и не попробовать Ну, естественно, обоюдный раскид гранатами, в разные стороны здесь все летит, все взрывается Куча дымов, куча дымов, огней, всего просто флешки, хаешки Ну, какой-то прям, какая-то хиросима у нас здесь сейчас получилась Опа, Локинс подрезает Вудинаса, Грасс со снайперской винтовки Минус Уайтерн, э, и следом еще один минус от Локинса, Второй минус сделать не удается, падение неприятное но Хеннесси, но Хеннесси, черт возьми. Хеннесси убегает Вандер Один против троих остался, но сохранил бомбу. Как бы, да, 18 плюс аватарка. Хотя это, конечно, не 18 плюс, скорее 16, наверное, плюс. Но все-таки, да, такая легкая эротика, дорогие друзья. Нотки легкой эротики присутствуют у нас в этом матче. Кто бы мог подумать. Ну а что будет, собственно говоря, дальше? А дальше, не знаю, наверное, опять же сейф, хотя с таким счетом, конечно, всегда больно уходить на сейф, потому что ты понимаешь, что это уже отдача первой половины, и, ну, типа, надо смотреть на экономику, с деньгами у игроков в атаке, ну, полнейшие неприятности и калаш в следующем, в следующем раунде... А, в теории будет нужнее, чем просто так сейчас его потерять, надеясь на какую-то неизбыточную мечту о победе в раунде. Уже отправляется на поджим Юджин. Ну и любая попытка выйти на точку Б будет пресечена, на мой взгляд. Хотя, конечно, да, такая... Ой, втихаря! Втихаря уходит на сейв. Ну и здесь здравствуйте от Юджина, да? Засейвился Хеннесси практически. Хотя надо было на самом-то деле дать ему засейвиться и только после этого убивать, чтобы денег ему не дали, в принципе. Но... Юджин оказался добряком и позволил своему сопернику еще и немножко деньжат заработать, пусть даже и за поражение Ну, однако, 3 3-400 уже сыпят игрокам атаки даже за поражение в раунде, поэтому в целом это по позволяет ребятам а, закупаться Можно немного оставлять совсем денег и будет хватать на бай в каждом раунде Особенности экономики, да, они такие Ну, а пока у нас здесь веселится под точкой Б Локинс абсолютно в гордом одиночестве Там ни соперников, ни тиммейтов, никого нету Он, может быть, уже даже немножко и паутиный порос Игрок обороны, я имею в виду. А, а также в это время развлекает своих соперников на точке А. Ну и немножко там пошумев, они отправляются к тому самому заросшему паутиной Локинсу, который вот уже должен, кстати, и слышать, да и видеть, разумеется, своих оппонентов. Увидел огромную толпу соперников и в результате дал такой спрейдаун, что не убил вообще, в принципе, никого. А, Юджин. Уже с зигзага, потянувшись, забирает э, кого-то, кого-то в Узина зай, Минус от Чиндра, минус от Грасса, минус от Потрошителя. Да ладно! Вот это пацаны сейчас зашли на точку Б. Ну, М -м -м. прям немножко даже обидно, что ли, не знаю, за ребят. Ну, такой выход, и вот так безалаберно его, к сожалению, заруинить. Все было хорошо, но отвлекающий маневр на точке А должен был как-то взять и вот... На себя внимание перетянуть не получилось На точке Б вовремя игроки обороны стянулись И тоже хорошего ничего не получилось Две флешки под выход И Чиндер, соответственно, вместе с Юджином, по-моему, отправляются на прессинг соперников Чиндер делает два минуса Два фрага в ответку залетает от Вайтерна Грасс, это Грасс, кстати, отправлялся э -э на аркаду Ну, помимо Чиндера и Юджина ну, бомба на руках, 2 в 3 Тут, конечно, тайминги Тайминги хорошие для Хеннесси Но Хеннесси, к сожалению, по непонятным для меня причинам нанес 3 урона 3 урона, это очень и очень сильно Ой, на ножичек сейчас На кабанятят сейчас, по-моему, кого-то Или на зевсятят Бах! Ну, прилетает разряд такой на 380, наверное. Судя по искрам, наверное, на 380 сейчас прилетело игроку атаки. Ну и 10-2. Чувствуется доминация, конечно, Южного Купчина. Если уж даже дозволяют ситуации, в которых вас можно резать, бить шокерами и так далее. Ну, это, наверное, это говорит уже о многом, дамы и господа. Интересно, что за ранги у этих плееров. Такая игра, что я аж турнир на ВК-миксах вспомнил. Ну, может быть, такие вот ранги. Вроде бы как, насколько мне известно, как я уз сумел узнать. Не самые высокие, надо понимать, да, что здесь там нет десятых LVL-ов Хотя есть несколько команд, которые реально прям сильны. Но, маленький спойлер, сегодня этих команд, к сожалению, на трансляции не будет. Ну, есть команда одна, например, состоящая из десятых Uh, уровней фейста. Вот их сегодня, кстати, не будет. Грасс uh, забирает Хеннесси и 4 в 2, дорогие мои друзья. Отправная точка опять-таки, наверное, в никуда. Для коллектива дем уже достигнута. В спину заходит Грасс. Ну и можно сейчас аккуратненько сидеть и пилить соперников. Да? Вот распиливает первого и нет Толком понимание того, что здесь еще один игрок. Это есть. Это юзер. Ой-ой-ой, начинают с прострела. Однако юзер в этой безвыходной ситуации еще и умудряется справиться э, с Грассом. Накидывается флешка, но под нее навряд ли снайпер пойдет аркадить. <laughs> Потрошитель. <laughs> боже мой, продолжает бегать с э, Зевсом. В надежде, что еще кого-нибудь э, шандарахнет. А кстати, Юджин со снайперской винтовкой все-таки полез в аркаду. Ну, тут больше вопросов к этому поведению, честно сказать. Посмотрел, сколько обоим упало обоим. Там, да, кстати, просто огромное множество. Ну, они уж, к сожалению, пропали, да? Оп! Отдыхаем хорошо. Ну, интересная позитурка у нас получается. В итоге потрошитель с Зевсом. Ну, да, конечно. Ну, это, конечно, наглость и отданный раунд. Ну, такой себе, в принципе, счет, на котором дозволительно пофаниться над своими соперниками. Хотя я бы, конечно, отнесся к этому с точки зрения коллектива Дэм как к личному оскорблению. С точки зрения э, Саус Скупчина как к неспортивному поведению. Потому что все равно я всегда говорю, что нужно уважать соперника, кем бы он ни был. И вот так открыт, конечно, выбегать с э, Зевсом на соперника, понимая, что он тебя ну, с, с вероятностью 100% пристрелит. Но это прям... Неуважение, опять же, высшей степени. А, Драк и Вудина с, а, по минусу по своим соперникам. Юджин и Потрошитель уже отдыхают, уже ждут начала следующего раунда. Досрочно, так сказать, да. У нас, между прочим, уже 14-й раунд. А, white turn, минус Чиндер. Ну, 2 в 5. Кстати, вот тут уже и неплохо разобрались со своими соперниками ребята из коллектива Дэм. Ну и вот то, что нужно понимать, как раз-таки, дорогие друзья, всем находящимся... Вообще, в сфере Counter-Strike то, что легкая недооценка соперника может привести к отдаче нескольких раундов. Ну, вот предыдущий был раунд отдан э, по глупости, так скажем, потрошителя, да. А этот раунд уже был отдан просто потому, что коллектив Дэм, ну, могут забирать раунды. Давайте не будем забывать, что это все таки не боты. И даже если они играют слабее ребят с Южного Купчина, они так или иначе способны где-то кого-то перестреливать и что-то... Где-то выигрывать Ну, в общем, счет 10-4 И последний раунд первой половины До смены остается всего ничего И раунд начинается с размена Попытка выхода на точку А в очередной раз имеется Вайтерн забирает потрошителя Локенс, ответный минус И... Следом пытается забрать еще одного визави, но здесь он, кстати, остается один без прикрытия. О, -хо -хо! Попадает в драга, следом видит еще одного соперника, но на самом деле хитрый план. Здесь я даже не знаю, в чем заключается. У игроков атаки, я имею в виду, бомбу они потеряли на, точку, на точке А. И в таком случае мне не совсем понятна позиция Вудина, за который все еще находился на точке Б. До сих пор не совсем понятно поведение юзера, который находится на коврах и просто ждет... Что к нему кто-то куда-то зайдет. Но к нему могут, конечно, куда-то зайти. Я спорить с этим вообще не буду. И вот теперь он дожидается а, товарища из ямы, который подобрал бомбу. И вот он начинается. Выход. Юзер, кстати, сразу получает а, порцию демейджа. 29 хп. У него остается у его тиммейта 22 хп. Немногим больше, в общем-то. Немногим меньше, простите. И Вуди нас бесподобен, кстати, черт возьми, бесподобно действительно отыгрывает. Юджин остается один. Ну, ЦЗ-шка, конечно, не самый, не самый топовый девайс для того, чтобы ретейкать соперников 1 в 2. но ну, можно на самом деле-то попробовать. Чем черт не шутит, но нет. но нет. Хотя там ну, 11 и 10 хп было. 11 и 10 хп не сумел дотащить, будучи сотым. Ну, в результате все-таки да. Таким образом заканчивается первая половина. Счет 10-5. Южная Купчина... Взяли в два раза больше раундов, чем их соперники. Ну а коллектив Дэм вынужденная довольствоваться пятью матчпоинтами. Но при этом, при всем, теперь-то они будут играть в сильной стороне. И шансов на победу у них значительно прибавилось по сравнению с тем, что было а, в первой половине. Драк на дальней дистанции пытается с USP перестрелять своего оппонента. Кстати, USP а, более пригоден для этого, чем Глок, который. А, чем Дигл которым обладал потрошитель. Ну, в итоге реализация Дигла а, отказала и полностью ушла. Что, что вот это сейчас было вообще? Юджин просто двадцатку патронов в никуда. В упор, черт возьми. И ну, это странный момент, конечно. Ну да ладно. Хеннесси тоже куда-то все патроны с дигла полетели. Ну явно не в том направлении. Ну и здесь уже, конечно, минус от Вудинаса. Счет 10-6. А, получается что-то сверх... Просто сверх смешное, сверх непонятное, сверх экстра неординарное, черт возьми. Но за это я, как уже много раз говорил, Counter-Strike я как раз и люблю. Потому что он непредсказуемый. Вот такие порой э, смешные, достаточно комичные, я бы даже выразился так, моменты. Ну, добавляют действительно какую-то изюминку в происходящее Ну, с фармилками Форс сейчас у ребят из команды Южная Купчина Ну, попытка не пытка В принципе, и Форс можно попробовать реализовать Но нужно, конечно, подходить сюда должным образом, да Пока размены не на стороне игроков атаки Ну, и уже, вероятнее всего, размены на их стороне и не будут Хеннесси Ну, невзирая на то, что ему прилетало в шлем Еще умудрился даже и килл сделать Что как бы вообще неплохо, кстати, да Чиндер Чуечка у Чиндера просто, ну просто огонь, <laughs> просто огонь. Минус Юзер делает вид, что ушел, на самом деле не ушел. Тактики, <laughs> тактики, галактики. Ну и, ну и. 53 секунды до конца раунда, в целом, конечно, Чиндер топает, шумит и делает по максимуму вид того, что он где-то сейчас находится э, на лифтах, на самом деле его на лифтах нет, он просто хитрит и пытается забрать соперника в коннекторе, но такое дело, на самом деле, да, конечно, Хеннесси оказал э, тайминговый абсолютно саппорт и прикрыл своего товарища по команде, не дав... Выйти на равную ситуацию один в один Потому что ну, там в любом случае Даже невзирая на то, что с МАК-10 находился Игрок атаки в руках Ну, можно было бы уже попробовать э, Тащить спокойно Ну, один в один, это все-таки один в один э, Очень сильно лагает э, Драк, вот это прям немножко пугает Тут что-то совсем мимо таймингов попал нас открылся на мидл И даже выстрелить, по-моему, ни разу не успел Хаешка О! Ха -ха. Раунд начинается с двух ваншотов, дорогие друзья Бомба уже установлена на точке А какой жесткий диглбай в исполнении коллектива Саус Купчина Потрошитель, третий минус в раунде Выполнен из дигла, еще один минус Да это просто что-то а Просто пять минусов с диглов, дорогие друзья Три, три дигла отстрелялись, от... убив пятерку оппонентов С девайсами, черт возьми Как вообще... Такое могло получиться 11.7 Ну, это что-то прям из ряда вон выходящее, наверное, в какой-то степени Хотя, конечно, киберспортивная сцена, как профессиональная, так и любительская Таких моментов помнит огромное количество Огромное Помнишь меня в 2021 -м? Кво? Нет, не помню а, Локинс и Юджин по минусу Вайтерн забирает Локинса, Ну и тут, в общем-то, у нас открывашка на точку А По всей видимости, все-таки, наверное, будет реализована А, даже так Даже так, ну, в таком случае, окей Как бы а, Я умываю руки, как говорится 12-7 а, За одну секунду просто как-то вот Небольшой двукратный перевес реализовался победой в раунде Я даже долгом и понять не успел, кто кого и откуда снял Я только понял, что там коннектор работал и в этот же момент из ямы еще минус прилетел <смех> Что-то вообще получилось Знаете, как в 1.6, когда демка пролагивает Вот здесь как будто бы такой же пролаг был <смех> Просто за секунду Проиграть за секунду Это тоже, кстати, надо уметь Спрей от потрошителя через прострел прилетает в голову Вудину Ну и начинается, естественно, занятие точки А Тут препятствовать пытается Хеннесси Кстати, спрей через дым прилетел достаточно неплохой Но без фатального демейджа А это как раз-таки самый важный момент Гресс забирает двух оппонентов Минус один от Драга, юзер Ну не ваншот, но хэдшот с Дигла. Тем не менее, это тоже красиво и довольно результативно смотрится Но правда, конечно, о победе в раунде Говорить здесь, опять-таки, не приходится отдачи 13-го, причем еще и неизбежная. Но ну, что, кстати, примечательно, бомбу устанавливают игроки атаки только сейчас. 13-7 на табло. 20 раундов сыграно, начинается 21-й. Ну и пока что по истечении 2-3 основного времени не похоже на то, что заказывал у нас Володя. Володя у нас заказывал... Э... 14-14 Пока немножко Там уже пулемет, черт возьми, появляется у потрошителя Но напоминаю, напоминаю, что было в первой половине Да, при счете 10, сколько? 10-3, 10-4 Отдача раундов после неудачного мува с Зевсом Но, однако, минус с пулемета все-таки сделан И надо понимать достаточно точно и четко Что пулемет это... Ой, там на нож посадили Хеннесси, да ты чё Локинс со снайперской винтовки еще и минус сделал Ну, короче, здесь развалили, никого не потеряв 14.7, дамы и господа Выбросить эту бомбу и доигрывать как ДМ. Ну, а, ну, наверное, так, в общем-то, и получилось то в том раунде, да. То есть бомбу поставили-то уже после того, как последний пятый минус был сделан. Ну, типа, ребята, по всей видимости, подумали. А зачем? А просто зачем? Зачем нужно пытаться что-то здесь ставить, когда и стрельбой можно, в принципе... Ой, там проход на дорогие друзья, на точку, а снова пулемет пытается шизить с коннектор, один минус от драга, второй минус от драга, P90 Power, как говорится, попытка затащить на самом смешном, самом э, таком спорном девайсе, очень много негатива вокруг него, но затащить не выходит. 15-7 матч-поинт, дамы и господа, победа и, в общем-то, в одном шаге. Всего-навсего. Один шаг до победы Южному Купчину. Ну, а уж 8 раундов, которые нужно откомбечить коллективу Дэм. Ну, я прям вообще с трудом, на самом деле, себе представляю, как там этот камбек будет получаться. Локинс на авике, вырубает юзера. Ну, и здесь попытается в упоре сейчас принять драк. Без минуса, к сожалению. Два игрока обороны остается. Это Лайтерн и его товарищ Вудина. Ска... Ой, простите, Скаут. Аук и М. Эм. Синхронно от э, вражеских снайперских винтовок погибают игроки команды Дем и Камбека. Не случилось, дорогие друзья. Камбеку не суждено быть.